И всем привет! Это я, Скайзакит. Э, значит, сегодня мы уже выпускаем такую восьмую серию. Вот так вот у нас выглядит порох. Давай свинь... Давайте свинью. Свинюшка, как у тебя дела? Вообще отлично, у меня тоже. Житель. О, вот это житель! Свиньи. Вот это свинюшки, конечно, бог. Эндер. Ты, ты вообще косой, что ли? Пещера. Ух ты пещерника да ну как всегда блоки так как без них вот эта руда неплохая руда картинки вот эта картиночка советую вот этот текстуры вот эта картинка мне нравится лично говорю мне нравится а, крипер так отдых рядом с крипером голова какого-то ниггера не, я не хочу таким нигде быть эфрит Что как здесь нормально да не испытываю не сплыжу создавание так себе что сказать это что это типа крафтить То есть типа крафтим да понятно книг вообще вот это звездочка что а куда эта звездочка идет? Что с помощью нее можно делать? А? Так, я знаю, что у меня начнется обочить, но я хочу все-таки попробовать. Так, что? Что она делает? Что она делает? Черт возьми! Так, короче, она ничего не делает. Собака, <гас> что как держи? Хаски? Во! Пожалуй, я буду уживать с таким модом. Хаски есть. Вот все, что надо для жизни. Вау, четко. Вот чем они отличаются теперь. Угу. С Дина. Сидовая лодка. Механизм. Вот это да. Железный дырщик. Так четко выглядит. Надо ее ставить. Все, я от вас здесь загородился. Все. Вот это дверки, Вот это двери. Что-то -то маленькие только. Ладно. Пусть будет. Хм. Вот так вот у нас выглядят головы. Наковальня. Кстати, еда как выглядит. Во, вот, вот это как-то пореалистичнее, мне кажется. Получи глаз. Да, реалистично все-таки как-то получается. Ножницы. Так, часы, часики Как без них. Сколько все время? Сейчас... Филово время. Не, ненавижу такие часики Они непонятные. Да. Где? Где овца хоть одна? Ладно, их нет, а мы их заспавним. Овца, овца есть? Овцы нету. Ладно. И здесь даже нет. Все вообще интересно. Овца. Где ты? Овца. Где? Вот она, овца. Все. Все, я успокоился. Овца здесь. Вау, обкуренные овцы. Че, как жизнь? Как жизнь? А ты? А ты говорю, че? Как жизнь? Чука. Да пошл ты! Ладно. Кто на меня? Ты что ли? Да, я так же летать умею, давай. Я тебя, я тебя в порошок сотру. и спил. Вот от него реально так четко идет. Это типа у меня не помирает. Съеху. Что мне выпал? выпало? Стержень? Вот это, да. Неплохие стержни. Слышь, ты кито э, ⁇ э, Понятно. Кито ⁇ не хотят разговаривать. Ну и ладно. А мы и без вас поживем. Вот, кстати, вот такой вот меню у меня вот, лично в голове устраивает. Неплохо. Так, э. И что? Типа нельзя жизнь можно было теперь нельзя вот это минус минус этого текстурпака да что такое вообще нельзя ничего Ай, -яй -яй. плохой текстурпак хотя все остальное мне лично устраивает ну а все равно всем спасибо за просмотр ставьте лайки э -э ну скоро у нас будут выходить уже следующие версии этого, этих текстурпаков у нас у меня нас, ну здесь на канале вы найдете очень много текстур паков я ну это пока что у меня какой восьмой да восьмой я думаю будет их на, намного больше Эх, так что спасибо за просмотр всем удачи всем пока